Итак, дорогие друзья, шоу-матч про мясо, Вавилонская империя, карта Мираж, ножи за сторону, сейчас ребят друг друга... Будут потрошить смачно и красиво, а может, не очень красиво. <coughs> Но в любом случае победитель выберет сторону. Как бы у всего есть свой смысл, и в данном контексте смысл определить, кто же начнет за сильных, а кто начнет за слабых. Напомню, что оборона здесь все-таки посильнее. А, составы. Давайте пока познакомлю вас с коллективами. За команду «Промясо» играют Пешка, Тамик, Барт, Банна, Баннафасткапи и Дуримарза. Вавилонцы — это Пушистик, Люцифер... Ку -ку, ку ку ку Ну, кукушкой будем называть, собственно, да. Чурка-момент и оты-курва. И вот, собственно, такие у нас ребята сегодня будут играть. А, надеюсь, будет все интересно, красиво и, что самое главное, чисто и честно. Ну, вот Барт, кстати, на ножевом раунде остался один против троих. По сути, ему нужно три метких удара и... Ну, был только один. Увы и один момент, а когда Барт мог сделать минус. Ну и... Да, серьезно. И Вавилон принимают решение. Простите, дорогие друзья, телегу забыл закрыть. А, кстати, да, кстати, я зарегистрировался, да. Думаю, вы знаете. А не зарегистрировался, вернее. Я создал группу в свою в Телеграме. Буду пока ее потихонечку наполнять, всяким там контентиком, так что а, а, обязательно, обязательно пользуйтесь, пользуйтесь. А, ссылочка на FTV, собственно говоря, да. Собака на FTV. Легко найти. Вот, Дуримар, ничего не успеваю включить, дорогие мои друзья Дуримар взбирается в лифты, делает дабл килл Разваливает уже третьего соперника Кукушка еще подставляется под мохнатые лапки Дуримара Дурик достаточно легко справляется с оппонентами Отправляется искать, кстати, последующих Ну, я просто на самом деле был очень сильно шокирован тем, что э, вавилонцы, выиграв Ножи начали за слабую сторону. Ну, я понимаю, что есть мета, когда команда выбирает слабую сторону заведомо для того, чтобы э, затащить дурик. Идет пушить. Идет пушить. Ну, такой себе пуш от дурика, к сожалению, получился. Минус от Люцифера последовал. И вавилонцы, окопавшись в коврах на точке Б, будут сейчас надеяться на победу. В раунде, если, конечно, таковую удастся достичь. 35 секунд до конца раунда, и уж тут очевидно, игроки обороны никого пускать, собственно, не будут. Пэшечка! Пышечка вместе с Тамиком пытался сделать скиллы. Пэшечку убили, а Тамик добрал остатки команды Вавилонской империи, и счет в матче становится 1-0. Так, быстренько читаю, что у нас там, опять же, в чатике, видел, что что-то понаписали. Лайон, приветствую вас! Денис и тебе тоже большой привет Сань, ты слышал про Новикова? Да, слышал, Денис, слышал Там вообще, короче, какая-то борода, насколько я понял, да, произошла Там что-то ребята устроили очень нехорошие вещи Банят всех направо и налево Кто-то там прикрывает читеров Короче, да, штука такая некрасивая очень очень некрасивая штука на самом деле. Ну такое, да, типа тебя банят, потом тебе намекают, что ну за денежку мы тебя разбаним. Мерзотненькая ситуация на самом деле. Не рекомендую после этого вообще играть на этом проекте. Тем более сейчас откроется, кстати, новый проект, дамы и господа. Вот это экономический раунд от бабилонцев, да, бабилонцы, вавилонцы. Они же вавилоняне, они очень интересно сейчас, кстати, сыграли, заняли точку Б, разорвали там весь оплот команды про и, в общем-то, бан на фасткапе остался последним. Да, дела не есть приятные, давайте так скажем, да. Не успевает Бан на фасткапе засейвиться, счет 1-1, но ну, вавилонцы показали, что, возможно, атаку они выбрали и не зря, если уж даже экономический раунд они в теории сумели забрать, то, ну, тут как бы я могу только разводить руками, потому что это неприятно для обороны, ведь впереди их будет ожидать. Половина за слабую сторону. Ну, тут, опять же, вопрос, конечно, сыгранности и прочих всяких нюансиков. Пушистик. Минус пешечка, выход на точку А. Ну, тут, в общем-то, можно сказать, наверное, до свидания игрокам обороны. Хотя все на самом деле не так уж и однозначно. Тамик. Два минуса с дигла успевает сделать, прежде чем попадает под кукуху. Но, однако, эти два минуса, ну, позволяют чуть-чуть свободнее, Володя Дуримарищи, ну какие что и вешает этот воин света, дорогие мои друзья. Минус от Люцифера. И все-таки 2-1. Одного Дуримара недостаточно. Вот если бы два Дуримара было, тогда вопрос совсем другой. Кнайв, как здоровье. А Токио, спасибо большое, что поинтересовались. Ну, вот знаете, в целом, наконец-то, по-моему, последствия перенесенного ковида начали меня покидать. Потихонечку, вроде как, сосудистая система начала постепенно восстанавливаться. И. Uh, чувствовать я себя стал на порядок лучше Конечно, по-прежнему далеко от идеального По-прежнему мне запрещено uh, Тренироваться И это меня, конечно, немножко расстраивает Но ничего, нужно немножко потерпеть И uh, со здоровьем все наладится вот такая ситуация, дамы и господа. Ну, очередной экономический от Промиаса Чурка Момент уничтожает соперников на точке Б. Выход последовал, разумеется, именно на эту точку. Выбивать тут, по сути, уже некому. А, Промиаса Пешечка погибает. Последним остается Дуримар. Снова Дуримар без минуса. О-хо-хо! Дуримарище! Ну, это просто my favorite player in world. In the all world, guys Вот такие дела В общем, ладно, это, конечно, шуточка Просто потому, что Володя Дуримаром я хорошо знаю достаточно И он на самом деле крутой чувак Поэтому я не могу его не подстебнуть Ну, в общем, на самом деле то, что он сейчас сделал Так-то вообще-то действительно круто Супер комментатор, добрый вечер, привет всем Припоздал немного Баха, приветствую вас Вечер вам добрый, хорошего вам настроение Ничего страшного, что вы припоздали Все нормально Вы опоздали, тем более всего-то там На каких-то 20 минуточек, из которых 10 мы просто общались Дурик, вновь дурик Кстати, статистику у дурика, а 8 на 4 О, тащит, тащит парняга Привет, очень ждал эту игру Спасибо, Бека, на здоровье Глядите Ситуация 3 в 3. Пэшка погибает от рук Люцифера. И тут у нас в коннекторе, ну, как вы знаете, да, дуримарище, естественно, сидел. Увы, Люцифер забрал и его. Бан на фасткапе все это время дежурил на точке Б. Ну и, как следствие, оказался немножко не удел. да, несложно догадаться почему. Потому что выход, в общем-то, не последовал на э, точку Б. Э, в данный момент занята точка А. Ну, тут, само собой... Э, Бану на фасткапе только сейвится. Да и дым, как вы видите, достаточно хороший положили под коннектором. А, то есть там даже и не видно никаких передвижений. Ну вот на лифты лично я бы, наверное, не рекомендовал бы лезть. Эту позицию вполне себе кто-то может просматривать. Но повезло бану на фасткапе, что в данный момент никто не смотрит эту точку. Выздоравливайте так. Спасибо большое. Ну я в целом-то уже выздоровел коронавирусную инфекцию. Я перенес еще... В январе месяце этого года Год у меня начался вообще просто сногсшибательно Но Последствия от этого самого поганого коронавируса Вот даже до сих пор еще периодически аукаются Ну, как минимум Большая утомляемость появилась Ну и пульсовая зона из-за этого немножко выше В общем, если по-русски Сердце бьется чуть-чуть чаще, чем должно Но это в целом жить мне как бы не мешает А вот, а вот у команды про мясо есть проблемы, которые немножко мешают им жить, и эти проблемы это 4-1 за сильную сторону лететь, вот такие дела. А бан на фасткапе, Стражит точку Б, именно на точку Б решили сейчас выйти парни из команды Вавилонская империя, и бан на фасткапе уже забрал первого соперника, который выходил, кстати, из зигзага. А, ну и здесь у нас второй выходит, бан на фасткапе справляется и с ним Есть еще один соперник, спрейдаун от бана, заканчиваются патроны Ой-ой-ой, надо бежать Люцифер, 21% здоровья Пешка забирает его Последний соперник находится в зигзаге И бан на фасткапе Дальний спрейдаун и все-таки 4-2 мясо где-то здесь Я бы не сказал, что они, ну, сверх прям уверенно на данном этапе играют Но что-то такое вот все-таки есть, да, где-то проклевывается Хотя, конечно, я бы, наверное, называл эту половину первую для них. Ну, как минимум, на данном этапе провальный. Может, они, конечно, и выиграют еще ее со счетом 11:4, 4 например. Но мне, честно, в это не очень верится. Пушистик. Вырубает Дуримара. Оплот а точки А. Лишина, лишина команда про мясо этого самого оплота, размен хаешками. Ну, кстати, хаешка от игрока обороны прилетела какая-то достаточно странная. Кого он там хотел взорвать? Это единственный вопрос, который я бы хотел ему задать в данной ситуации. Пешка не делает минус, потому что фраг достается Барту. Но у нас опять начинается прокидка точки Б. Здесь в числе первых игроков готов открываться О, ты курва и Курва открывается замечательно, ну а по результату бомба установлена на точке А, Люцифер остается один против троих. Конечно, здесь за победу будет воевать очень тяжело. Чуть больше половины лайфбара в распоряжении и позиция, ну, далека от идеальной, согласитесь. Минус от Люцифера и Барт тут как тут на размене, поэтому ситуация 4 в 3 и, в общем-то... А что если я сказал, что ребята выиграют 11 4 и это окажется правдой? Будет забавно. Витя, приветщи тебе. Андрюх, привет тебе тоже. Дмитрий Масугутов у нас вот говорит, что за «Промяс» болеет и надеется, что они выиграют. Поэтому, ну, по вполне возможно. А почему бы и нет? А вдруг действительно выиграют? Все возможно. все возможно. Но пока что предпосылки к победе команды «Промяса» отсутствуют, ну, наверное, как явление. Минус от пушистика. В очередной раз энтрифраг залетает именно от него, но Дуримар на каждого пушистика, знаете ли, найдется свой Дуримар. Неизбежность она такова. Тамик забирает Люцифера, ну и Курва где-то подождят. А, все, все, все, Тамик тоже уже убили. Выход на точку А, дорогие мои друзья. Дуримар, кстати, будет играть со спины у своих соперников и... Это с одной стороны таймингово, конечно, хорошо, но с другой стороны можно выйти не совсем удачно, да, вот так скажем, не попасть э, в то самое русло необходимого выхода. Но Дуримару в целом это удается пройти на точку, уже практически пройти на точку незамеченным. Сбор информации огромен, и Дуримар все-таки забирает курву. Было бы очень, кстати, забавно, если бы он не забрал его. Даблкил от Чурки Момента, и это 5-3. Все-таки 11-4 не будет, поэтому... Как бы печально это не было, но я ошибся. Я за красивый КС, как обычно, руки в карманы, зацепился кожей, э разодрал руку и не заметил, как обычно. Пол кармана крови, ничего себе, у тебя там хардкорная история, Андрюх, ты чё? Ну ты это, прекращай. Счет игроков можно? Да, в следующем раунде обязательно покажу. Володька Дуримар! Ого! Ого! Володька Дуримар! Какие умеет приколдесы выделывать, ну вы видели, да? Автомат Калашникова теперь в руки Дуримару переходит. Естественно, в это же самое время падает точка, и у нас снова Дуримар будет играть со спины. Очень интересно, получится ли реализовать в этот раз позицию с тыла. Но, честно сказать, конечно, тут реализовывать-то нечего, учитывая низкий лайфбар в размере 10 всего лишь на всего холспоинтов. Ну и пешку, который, я хотел сказать, не будет помогать в этом ретейке... Ну, он попытался помочь, да? Погиб. Поэтому Дуримару, конечно, надо сейвиться, но делать это нужно осторожно, чтобы не потерять калаш. Но это было бы идеальным раскладом вещей. Хотя тут, конечно, вопрос такой. А нужен ли он, Дуримару? Он из Дигла неплохо справляется так-то уж. Ну, не найдут. Хотя вот Курва, может быть. Может быть, Курва и найдет сейчас Дуримара. Нашел. Нашел, но он, к счастью для Дурика. Пуля в него не попала. Тем не менее, взрыв бомбы, и вавилонцы забирают уже шестой раунд в этой встрече. Есть, конечно, куда больше а, неприятных моментов для команды, чем кажется. Это я про-про мясо. А, многое им сейчас дается с огромным трудом. И, да, по сути, им вообще-то, честно говоря, сейчас вообще ничего не дается. Вновь Володя Дуримар на меду устраивает свою игру. Два минуса от него. Тут же он погибает. Пэшка еще один фраг, но в целом на разменах... Вроде бы как про мясо вышли в перевес. Достаточно солидный, надо признать, перевес. Но вот позиционно сейчас мув, который сделали Пушистика и Чурка Момент, могут вполне себе... Разрушить раунд для Промяса. Но вроде бы как на контроле Барт сыграл. Сыграл весьма уверенно. Забрал оппонента. И еще один минус от Барта, кстати. Поэтому счет становится 4-6. Но опять-таки, вот этот каждый раунд, который еле-еле проводят э, Промясовцы, он немножечко начинает меня вот забавлять и пугать. Э, есть какие-то вот несостыковки в действиях команды Промяса. Ну вот в целом все хорошо, но надолго ли... Да, Вот надолго ли у них все хорошо Ну, взяли раунд Опять-таки проигрывать в сильной стороне Но это прям не камильфо вообще ни разу Опа Пешка подрезает кукуху, -ку а есть ли еще соперники? А, не находим мы никаких соперников, хотя, кстати, пушистик э, ждет аркады от своего Визави, но Визави уже давным-давно свалил под яму, потому что на коврах там попросту даже делать нечего. Ну и, кстати, у нас имеется небольшая перетяжка под точку Б, однако э, вавилонцы оставляют парочку игроков э, под спотом А. Ну, вдруг типа будет какая-то аркада от той самой, от того самого, простите, пешки. Но пока не получается, да? Аркады-то нету. А вот и она. Та самая аркада. Но Пэшка ее выигрывает все-таки. Курва погибает. И тут уже должен, по идее, идти выход на точку Б. Вовсю. Но у нас тяжко перетяжка в обратном направлении от вавилонцев. Это просто что-то с чем-то. Расстреливают белый. Минус от Барта. Но это, видимо, минус как раз-таки по тому самому сопернику, который был... За белым Пешка в это время продолжает ходить по коврам Тамик забирает чурку момента И Пешка слышит еще одного соперника Отправляется добивать его И это хэдшот Ну, кстати, хаешку Люцифер перед смертью запросил Хорошую 6-5 Интересно, посадят кого на нож? Ой, я даже не знаю Ну, в таком матче есть аркады Есть попытки захода в спину Думаю, вполне себе возможно Рустам, приветствую, когда Узбекистан играет Ну, я думаю, в ближайшем месяце, наверное, уже играть э, в Узбекистане не будет Я думаю, узбеки будут играть ну, где-нибудь в июле Может, в августе Но навряд ли раньше Вот, кстати говоря, вам статистика Да, кто-то просил меня показать статистику Я что-то, по-моему, ее не показал Ну, вот она, вот она Ду-ду-ду-римар! Дабл-кил на точке Б. Бан на фасткапе минус по Люциферу, и в результате не вышли вавилонцы. Ну, вернее, как? Почти вышли. <с> Почти вышли. Ой, бан на фасткапе. С прострела забрил курву. Дурик, 5 хп, Дурик, куда ж ты лезешь? Флешка тебе в лицо, получай. Получай флешку тебе в лицо, а теперь просто в лицо получай. Ну, Дурик, ну что ж ты делаешь, а? Ну куда? Вот куда и зачем? 6-6. Саш, можешь вслух не читать Вечно забывают написать лучше сейчас Я где-то 15-16 числа Тебе кое-что... А -а -а -а -а -а -а. Понял, все понял <variability> Забежал поздороваться с тобой Острый ножик, великолепный стример Торонто, спасибо большое Счастье, любви, успехов обнял Минус от пушистика Экономический, ну, форс, ладно, не экономический Форс раунд Ой, какая хорошая хаешка-то от Барта сейчас была А, финская, что не на есть, как говорится Минус от кукухи, дурик Дурик хаешками разбрасывается минус чурка момент. Пушистик перестреливает бана на фасткапе. А Дурик последний остается, да? Минус от Дурика. Ай-яй-яй! Второй минус от него же. Но очень долго убивал второго. Потерял очень много времени. Из-за этого, естественно, навестись на другого соперника не получилось. Кстати, хочу заметить. Хочу заметить факт того, что когда Дурик остается последний, раунд команда про мясо никогда не забирает. Беда. Беда в этом. Дурик не способен затащить матч. Он способен сделать энтрифраг. Как-то может там хаешечками покидаться какие-то мид фраги сделать. Но, тем не менее, не тащит. Не тащит, Дурик. Обидно. Обидно за пацана. Вот, пожалуйста, барта подхватили. Почему мидл отпускают игроки про мясо лично для меня является загадкой. Тамик, дабл килл, Мидл вроде как отбит. Ну, сейчас, конечно, Дуримар должен слышать, да? Должен слышать передвижение по коврам-то. Ну, Люцифера, во всяком случае, он точно должен был слышать. Пытается прострелить, уже не совсем, правда, своевременно, но, однако, прострелил. Камон, он что, прострелил, серьезно? Какой жесткий. А, не, Люцифер в зигзаг у нас, наверное, открывался, да? Короче, ладно, я не успеваю увидеть, кого успевает убить Дуримар, однако, он кого-то все-таки успел забрать. Люцифер последний, один против двоих. Клач, кстати, вполне себе возможен в этой ситуации. 38 секунд до конца раунда. Слышит сразу двух соперников. Понимает, что, в общем-то, тут обстоятельства не такие уж и радужные. Пэшка попадает все-таки в голову Люцифера. 7-7. Сложно. Очень сложно, дорогие мои друзья. Ну, сверхсложно. У вас Инстаграм есть, братан? Нет, Рустам, я не пользуюсь Инстаграм. Ну, точнее, он у меня есть, но я в нем не сижу. Как-то не знаю. Ну, чтобы сидеть в Инстаграме, туда надо какие-то фотки постить. А я на самом деле очень редко фотографируюсь, объективно говоря. Поэтому мне они просто без необходимости эти Инстаграмы. <с> Но аккаунт в нем есть, да. Минус от Пешки и минус три от Пешки. Что-то зря, кстати, Вавилонцы сейчас в смоки решили вот так агрессивно играть. Не кажется мне, что это было адекватным решением. Кукуха забирает Тамика. Ну и Пешка прекрасно понимает, где его оппонент. Это квадрокилл от Пешки из Промяса. Ну и 8-7. Итоговый счет первой половины. Промяса ее все-таки выиграли. Но я, конечно, считаю отдачу 7 раундов атакующей стороне. Ну чем-то таким, знаете, вот нехорошим. <клес> Но пока что в целом 76% голосов именно за команду «Про мясо». Вот, вот что нужно знать. А готовится выход на точку «Б», по всей видимости, да, Дурик у нас тут начинает уже раскидки свои могучие и сразу своим лицом принимает... хе Принимают, господи, не только дурик принимает, кукуха, бесподобный трипл килл на приеме спота Б. ну и вот, называется, во второй половине нам еще предстоит жирно-жирно пропотеть. Однако бомба ставится на точке А, вроде бы как фейк от Промяса, всякие фейки делают ребятушки, но сделан он, надо сказать, достаточно грамотно, как минимум экономическая ситуация это вроде должна будет наладиться пусть и не сразу. Курва. Ну и все. Выбиты. Выбиты игроки про мясо с точки А. Тем самым счет становится 8-8, но спасен ближайший бай, который будет. Экономически нужно будет провести всего один. Всего-то навсего. Я за Промясо, потому что там мои бывшие тиммейты. Андрюх, я в тебе не сомневался, разумеется. Я знал, что ты будешь болеть за Промясо. Но вот пока что тут, конечно, ситуация э, крайне неоднозначна, в общем-то. Она вполне себе рабочая, как для одной команды, так и для другой. И вот Промясовцы решили прорвать э, позиции на точке Б с глоками. Кстати, и одним диглом. всего-то навсего не так уж и много... А, решили потратить денег и при этом окно решили еще взорвать. Бана на фасткапе Денису здесь оставили сидеть. Тамик, У-ху-ху! А неужели это зеркалочка из того, что мы с вами видели в ходе первой половины? Там ведь, между прочим, вавилонцы тоже свой экономический раунд взяли. Прорвав точку Б. Про мясо делают абсолютно то же самое попадание в голову от Барта, но минус достается Тамику. Барт все-таки погиб. И от и курва! Ласт! Вот такие вот ситуации у нас нарисовались с вами, дамы и господа. Курва, минус тамик. ты кстати, имеются. На все действие остается чуть меньше, вернее, чуть больше пяти секунд. Ну, конечно, да. Минус по шке И вот он, Дуримар! Он все это время сидел здесь. Вот здесь сидел Дуримарище, притаенный. Вы только подумайте, не прочекал а точнее, не дочекал игрок атаки. Простите, игрок обороны своего соперника. Ну, Дуримар номинально продал одного из своих тиммейтов из-за того, что не забрал э, злопыхателя своего, так скажем, да? Но важен итог, важен итог. И итог этот 9-8 в пользу команды «Про мясо». Вот такие у нас итоги. Опа, здрасте, здрасте! Здрасте! Что происходит-то? Тамик со снайперской винтовки все-таки попадает в чурку момента. Кукуха и от и курва остаются вдвоем. Я не буду говорить от и Курва, да, потому что очевидно, что это обращение. Давайте просто курва. Кукуха повесил в кукуху Пэшки. Сейчас А вы помните, да, как пистолетный раунд проходил во второй половине. Там три хедшота было от Кукухи, ну не в этот раз. 10-8. Ну, пока атака идет получше, так скажем. Устал с пятнадцатого этажа спускаться, ну ничего себе. Не, ну я вот, кстати, на восьмом этаже живу сам. А спускаться, ну, в целом, не так уж и тяжело на самом деле. Спускаться всегда просто. но что единственное, долго, да? А вот подниматься на восьмой этаж я вообще ненавижу. Когда у нас лифт не работает, мне кажется, что просто хочется сказать, я домой не пойду вообще. Я не пойду домой просто. А Дуримар! Да вот же он! Разваливает точку Б, я не успеваю вам показать, как он ее разваливает. Я верил в то, что он будет ее разваливать, но не удалось. Ну, забирает курву и таким образом три минуса делает дурик. Наш многоуважаемый э, лидер команды Хайрод Киллер. Если вы помните, такая была. Ребятушки, вот сейчас очень э, это прошу вас, я, как вы знаете, создал э, группу в Телеграме. Сейчас вот вам Света, моя горячо любимая супруга, скинет сейчас э, в чат э, ссылочку, а возьмет она ее у меня в группе ВКонтакте. Ну или где хочет, там и возьмет, неважно. Важно, что она сейчас скинет эту ссылочку, а вам, если не сложно, вы все-таки подпишитесь, ну, вступить. Там будут анонсики, может, какие-то конкурсы буду там проводить. Не знаю пока, честно, не знаю, что буду делать с группой в телеге. Но, во всяком случае, туда надо гнать людей, во всяком случае, для того, чтобы они потом были в курсе всего. Ну, тут дурик, в очередной раз, а, блеснул а, своим замечательным М4-1 Silence. И это, между прочим, 12-8. Ч ⁇ -то во второй половине как-то не нехорошо пошло <смех> у вавилонцев. Очень нехорошо. Спасибо большое, моя горячо любимая супруженька. Вот ссылочка, ребятушки Все, кто телеграммом пользуется, обязательно туда вступайте. Будем там чего-нибудь публиковать. Будем там, короче, наводить какой-то движ. Пока я туда буду еще периодически скидывать записи, чуть позже буду весь... вешать анонсы. Чурка момент! Развал опять кабин сделал сейчас двум соперникам на меду. А вот, кстати, хитрый дуримар. Как вы думаете, насколько профитная окажется его позиция? Ну, здесь есть сразу два соперника. И вот хуже нет, когда Дуримар у вас в спине, понимаете? Оп, ваншотик. И оп, второго. Вот так Дуримар отрезает подкрепление на точку Б. И надо бежать теперь уже самому помогать на самом деле. На миду у нас есть тиммейт. Это Тамик. И Тамик, естественно, уже сместился э, под точку А. И будет ставить там бомбу. Ну, а Дуримар... Отказался контролировать позицию на ХЛП, хотя, наверное, надо было бы. Ну, снайперская винтовка у Тамика, да и сам Тамик обладает не таким уж большим лайфбаром. Но вот сейчас произошел визуальный контакт. И от Дуримара по затылку соперника тоже очень красивая история. Лятый крыса, дурик. Да не, но это же стратежка. Стратежный дурик, я бы сказал. Лятый стратег. Мамкин стратег. 13.8. 8 во второй половине про мясо демонстрируют, что атака тоже в целом может быть сильной, заметьте. Тоже подписался, Андрюх, спасибо большое. И видит вам тоже спасибо, ребяточки, большое вам за подписку. КОМА КРИМИНАЛ! О май гарабл. Трипл килл на меду, минус от кукухи. Ну, тут Тамик, мне кажется, Савиком, конечно, умеет. Умеет стрелять, но вот боюсь, что не совсем получится ему выиграть. Такой раунд. Четверых нужно забирать, а в лайфбаре всего-навсего треть. Здоровье. Да ладно, не защищай Дуримара. Да я не защищаю Дуримара. Он вообще... Он вообще стратег. Приветствую, Саня, как вы, красавчик? Бурхан, приветствую, спасибо большое. А у меня все относительно хорошо, как вы сами поживаете. Ну, давайте, ладно. Понадеемся. А вдруг сейчас ТАМИК сделает действительно какие-то очень прикольные движения, какие-нибудь разводящие такие хитрые передвижения по карте будет сейчас изображать из себя и зайдет на точку, да и выиграет ее. Ну, а чем черт не шутит в конце-то концов? Всякое возможность. Ну, вот, приблизительно такое тоже, кстати, возможно. Без боя, увы, ах, ну нет, ладно, с боем. Одну пулю-то все-таки выстрелил. Тринадцать-девять. Вавилонцы в обороне, конечно, играют Чуть-чуть послабее, но в целом В целом мясо в атаке играет куда жестче Потому что счет все-таки 5-2 Но это не повод для того, чтобы Расслабляться на самом деле команде из Промясо, да? Команде из Промясо Вернее, команде мясо. Фокус PUBG, саламчик вам тоже Суицидалити вам тоже, большой привет ну что, проход на точку Б. Дуримар. Ой, боже мой, этот Дуримар. Я когда вспоминаю про Дуримара, весь сам не свой становлюсь. Также минус от Пэшки. Ситуация 4 в 3. О, бан на фасткапе еще подрезает чурка момента. И тут уже теперь, конечно, сейв. Конечно, вавилонцы отправляются на сейв. но ну а счет становится 14-9. Между тем, как бы, неприятности... Идут по нарастающей у вавилонцев Не сказать, конечно, что пока у них там Все потеряно, но С огромной долей вероятности Сейчас будет дальше экономический раунд Из-за потерянной экономики Я так полагаю а, И это может спровоцировать команду К отдаче 15 раунда а вот это уже будет действительно плохо Что это было? Вы тоже слышали? Вы тоже это слышали? Что? а, -а, -а Я понял, что это Простите, дорогие друзья, вы, наверное, это не слышали, но у меня просто на планшете <звук>, звук был включен. Вот, поэтому я периодически слышал звуки из телеги, а не понимал, что это за звуки. <звук> не понимал, откуда они доносятся. Так, дорогие мои друзья, 14-9, все правильно. Саня, когда будет CS GO чемпионат? А, вот, кстати, планируется вроде бы как скоро, но я еще точно не знаю. Мне организатор этого турнира написал, но потом куда-то пропал. Даблкил от пешечки. заход на точку А от команды Промяса. Вот в предыдущем раунде ломали точку Б, сейчас ломаем точку А. В целом все правильно. Нужно а, какие-то различные стратегии на раунды ставить. Могла быть неплохая хаешка, но залетела все-таки далековато. Пушистик. Жесткий десант и не менее жесткий. Минус по дуре. Да ладно. ну 4 хп. Пуши... Ой. О, а, пытался зарезать Тамик. Блин, если он сейчас затащит с четырьмя хп, это просто будет фейспаул. Нет, не затаскивает. Минус от Барта. 15-9, дорогие мои зрители. Промиасовцы добираются до заветных 15 матчпоинтов. Теперь уже в основное время они не проиграют. Ну, в любом случае они, может быть, дойдут до допов. Если вавилонцы возьмут сейчас еще 6 раундов, тогда да. Но пока еще неизвестно. Мы ждем тебя. Всегда покажешь четко чемпионат. Надеюсь. Наде... Надеюсь, что э, все-таки организатор этого турнира очнется и напишет мне. Я бы с радостью прокомментировал. Кукуха! Даблкил минус 2, по-моему, кстати, от пэшки. Ну, ситуация 3 в 3 с попыткой захода на точку. А, надо признать, попытка очень... Ой, на нож, пуши! Бана на фасткапе за... ха ха Денис! Денис, ну что ж такое -то с тобой случилось? Почему же на нож тебя посадили? Тамик! Ох ты, Тамик! Какой прицельный выстрел, слушайте, а? Не куда-нибудь, а именно в голову. А именно еще один минус от Тамика. Ну. Пушистик. Хорош, пушистик. Знал, как разыграть эту позицию. 15-10. Я скажу тебе правду, эта игра для меня не интересен. Я вошел чисто поддержать тебя, лучшего комментатора. Уай, уай, уай. Tonight PubG Mobile, спасибо вам большое. Очень приятно, очень приятно такое слышать. Обнял вас по-дружески. Здоровья вам крепкого. Эх, я был близок. Тамик, тамик, подвел мои ставки. Это челики с Узбекистана. Исмаил. Нет, это обе команды из России. Бан на фасткапе. Э, смотри, что Денис делает, а. Зарезали его в предыдущем раунде, так он обиделся. Достал дигл, и давай наяривать. Кукуха остается последним. Его забывает. Забивает. Пешечка. И это 16-10, дорогие друзья. На этом карта заканчивается с победой команды ProMiasa. Отчасти, как минимум, отчасти, да, давайте вот я вам сейчас внесу, так скажем.